всем привет вы на канале как заработать в интернете сегодня я вам хочу показать качественный инструмент для заработка быстрых денег 3 процента в день называется fast будем его так называть fast проект здесь мы можем проинвестировать свои деньги через 24 часа вывести всю сумму и заработать плюс 3 процента почему я говорю качественный потому что я вот посмотрел по трафику здесь вот индия Алгерия, Пакистан, Индонезия Россия аж на пятом месте и вот трафик пошел 65 почти тысяч посещаний за февраль месяц, сейчас вот март идет март пройдет, здесь будет я думаю еще больше это действительно качественный инструмент, на котором можно заработать деньги все знают, вот недавно был СМ, к сожалению он соскамился, некоторые люди там потеряли деньги, потому что заигрались я никому не советую заигрываться. Заработали немножко, вывели, перешли на другой какой-то проект. Но этот проект тут я показал, работает уже, наверное, 2 месяца, может, чуть больше. Также здесь есть служба поддержки. Вот она здесь есть. телеграм, вот у них есть. Можете перейти, написать службу поддержки, если есть вопросы. Также вот служба поддержки онлайн здесь есть. Ну, давайте сейчас... Не будем об этом. Я вам покажу, как здесь зарегистрироваться, пополнить счет и проверим его на платежеспособность. Я заведу сюда деньги и выведу деньги. Ну, я уверен, что здесь он платит. Все все, все круто здесь. Также здесь есть пятиуровневая партнерская программа. Первый уровень 9%, второй уровень 5%, третий 3%, четвертый 2% и пятый вот 1%. Я здесь рассматриваю только один инвестиционный план, также каждый день вот мы сюда заходим, нажимаем регистрироваться, я вот сегодня получал и когда у вас будет вот 100 вот этих интеграл или как оно там называется вы можете крутнуть колесико, выиграть либо же повторку, вот эти желтые это повторения, либо же вот зеленые добавить себе на баланс чуть денег. Чтобы пройти здесь регистрацию, переходим по ссылке вписываем вот номер телефона, абсолютно любой можно вписать, пароль пароль сюда вписываем и дальше вот здесь, пожалуйста введите пароль фонда здесь мы вводим пароль для вывода денег, то есть 6 цифр, придумываем запоминаем, записываем, чтобы не забыть и здесь у вас будет код пригласителя, также я вот ссылку оставлю в описании вот на сайте, заработок 3% каждый день, вот моя ссылка, официальный чат официальный канал сервис давайте посмотрим сколько здесь в канале вот 1748 участников также вот есть чат в чате вот 3330 участников и вот мои два видео есть еще там третье видео он платит я здесь зарабатываю два видео одинаковых добавил ну ничего страшного уберу также я вам хочу сказать инсайдерскую информацию. Вот новый фастик запустился. Видеообзор выйдет завтра. И завтра будет закупаться реклама. Кто хочет именно зайти сюда, ссылка в телеграм-канале. Я уже опубликовал, здесь прикупился я VIP1. Сделал вывод, все платят, Ну, реклама будет завтра. На каналах англоязычных там, или каких-то вот это вот Именно инсайдерская информация, кто хочет зайти на самом старте, заходите именно сегодня, так как у вас будет плюс один день. Итак, чтобы здесь пополниться, нажимаем вот перезарядка. И нам здесь пишут 1 TRX, это 5 вот этих монеток INR. Смотрите, пополниться можно в TRX, TRC20, Web20, BNB. Ну и дальше я не знаю, что это за валюта. И вот если мы в TRC-20, то 1 USDT получается 82 INR. Минимальное пополнение здесь получается 100 INR. Вот, нажимаем TRX, представить, и вам здесь вот сейчас напишут нам. Э, смотрите, вот, сумма пополнения не может быть меньше, чем 100 INR. 100 INR это, ну, приблизительно, давайте считать, 1 Трон получается это 5. 20 тронов это получается где-то 100. Копирую адрес. Открываем вот тронлинг. Назад. Next. Пополним здесь на 40 TRX. Давайте да, на 40. И нажимаем send. Так, все успешно. Возвращаемся назад на домашнюю страницу. Сейчас, друзья, пройдет немножко времени. Я вам покажу, как здесь работать. Давайте я вам покажу вот записи, детали финансирования. Вот смотрите, здесь можно посмотреть статистику за 7 дней, как это все работает. Я здесь работаю именно по сложному проценту. Давайте вот с самого начала. Так, вот у меня была инвестиция от 20. Это внутренняя монета. Далее я снял 22.48. Это вот комиссию я там заработал за ежедневный вход. Далее я вот и проинвестировал 23.15. Снял вот 25. Это все работает, сложный процент. Далее я вот заработал здесь комиссию. Проинвестировал вот 25.75. Заработал 26.67, вот комиссия, комиссия, далее вот 27.47, заработал вот 33.4, далее комиссия, ну и так далее, вот видите 39, вот если вот это прикинуть, что было вот именно 20 долларов, прошло 7 дней, а стало у меня 40 долларов, вот такой, друзья, заработок. Если вам интересно такое, вот все ссылки будут в описании. Видим, мой кошелек уже вот пополнился. 214 INR, это внутренняя валюта. Давайте нажмем вот снятие. Смотрим. Минимальная сумма вывода 100 инр. Ежедневная выплата 99. Итак, давайте здесь введем вот сумму я вам покажу, что это все реально, все платится. Это получается 18 тронов. Здесь нам нужно пароль фонда ввести, и нажимаю представить. Ага, друзья, завтра тогда я сниму видео обзор повторно и выведу деньги. Я сейчас не могу их вывести. Не могу я сейчас вывести деньги. Мне нужно их поставить. Чтобы они отработали. Ну, вот завтра в такое же время выйдет видеообзор и я вам покажу, что данный проект он платит. Ну, я почему-то в нем уверен. Ну, в общем, друзья, завтра все увидите. Сейчас мы их проинвестируем. Ага, я не могу. Итак, снятие. Я сегодня уже вот проинвестировал мне нужно подождать получается 20 часов и закинуть еще сюда денег мне нужно подождать пока пройдет вот 20 часов и ровно через 20 часов я смогу проинвестировать эти деньги вместе с этими которые я здесь заработаю ну суть понятна вот там где продвигать здесь будет ваша партнерская ссылка можете Копировать и строить команду. Вот такой, друзья, проект. Кому он интересен, завтра будет повторный видеообзор. Я вам покажу, что данный проект платят. Кому он интересен, можете пройти сейчас регистрацию. И так само пополниться, проинвестировать вместе со мной. На этом все. Всем желаю хорошего дня и всем пока.